Давно, друзья, очень давно я хотел сделать уже обзор, точнее даже не обзор, сколько прохождения данной игры. Внимание, ребятки, перед вами легендарный The Elder Scrolls 3 Morrowind. Прошу, друзья, любить и жаловать. И это все на моем канале. Ну что ж, давайте начнем совершенно новое прохождение в 2019 году. Они забрали тебя из столичной тюрьмы. Сначала везли в карете, а теперь в лодке. На восток, в мороу. Не бойся, я слежу за тобой. Ты был избран. Проснись, почему ты дрожишь? В порядке. Ах, какое славное начало. Как Пошли. же я сейчас, ребят, ностальгирую. Я надеюсь, что и вы вместе со мной в этот момент тоже поностальгировали, потому что это, это Стой, просто эпическое ты? начало, и, и это что очень с зовут? большими воспоминаниями связано. И тут нас встречает один очень интересный типок, имя ему Джиуп. Ну что ж, давайте представимся ему, как нас зовут, скажем, да, то есть как обычно это я. Ну тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Моровинд нас выпустят это точно я уже давно жду братишка И когда меня не выпустят не у меня не уже не тут все- навсего все вы себе вы отлежал туда, где вас выпустят следуйте за мной как я обожаю эти реплики здесь в Моровинде Особенно, ребятки, эти реплики Которые вот именно с того с Первоначального чистейшего перевода нашими, нашими русскоязычными Русскоговорящими ребятками Которые занимались переводом То есть с я именно девочка, перевод я и помню таким, делаю, да. который он был Это, ребятки, оригинал И он до сих пор через года Переходит в текущее время Вместе с нами, друзья, давайте продолжаем что у нас такое, это мы на корабле В общем оказались, нас везут Из заключения по воле одного интересного человека, позже вы узнаете кого, нас объявили освободить поэтому, ребятки, нас а, привезли а, вот на этот замечательный остров Моровинд И сейчас нас высадят И мы, ребят, полностью обретем свободу Которой воспользуемся Подождите, да, подожди ты ш... та, что ж ты держки то какой Сейчас я вылезу И воспользуемся, ребятки, в полной мере нашей с вами свободой Для нашего эксклюзивного Совершенно нового приключения В Моровинде в 2019 году Давайте, ребятки, продолжаем Чем раньше ты уйдешь Тем скорее мы отправимся все желают мне добра только, я так понимаю. Все меня хотят оттуда сбагрить побыстрее. На палубу, заключенный. Да, блин, сейчас уже выйду. В общем, все меня пытаются сбагрить. Надоел я им тут на корабле. Пойдемте выйдем, прогуляемся. Вот так, ребятки, у нас выглядит наш сегодняшний Моровинд. Это, ребят, не то, да? И как я вам уже говорил, что раньше было, он теперь в обновленной графике. И я просто-напросто не могу иначе. Потому что мне самому хочется не только понастальгировать, но и покайфовать от того... Мира, который здесь присутствует То есть, вот, ребятки, как выглядит у нас теперь Моровинд в 2019 году Ссылочка будет в описании на ту модификацию, на которой я играю вот место. В док, Привет! Покажут, как в так, вот тут нас встречает тот самый стражник, который нас дальше провожает отсюда, с этого корабля Пошли, шикарь, Да, вот сейчас шикарь. я уйду, то место, откуда мы начинаем, друзья Ну что ж но в наших записях не указано... А сейчас я поясню, значит, откуда я прибыл. А вот я откуда прибыл. Буду я играть за женщину, как обычно. Так даже круче, я думаю. Замечательно. Без сомнения, здесь для вас самое место. Следуйте за мной в канцелярию, чтобы закончить формальности с вашим освобождением. Вот так он, ребятки, выглядит. Вот такой у нас обалденный муравьи. И это замечательная деревня на болотах под названием Сейданин, из которой нас и будут сейчас выпускать. Так, вот она, значит, комнатка, из которой меня сейчас будут выписывать. Давайте подойдем к этому мужичку. Ох да, мы ожидали вас. Вам нужно зарегистрироваться, прежде чем вас официально освободят. Выбирайте сами, что указать в бумаге. Да без проблем, сейчас мы укажем как следуют те навыки, которые нам пригодят. Значит, мы вот такой себе билд накидали по-быстрому. Да, то есть я долго не заморачивался, я уже не помню, какой очень идеальный хорошо. билд. В письме, которое мы получили ранее, упоминалось о том, что вы родились под определенным знаком. Под каким? А знак у нас будет, ребятки, очень простой. Так как я играю за женщину, мы выберем знак леди, друзья. Да-да-да. Леди. Теперь, перед тем, как я поставлю печать на эти бумаги, подтвердите правильность информации. Правильность информации подтверждаю. Вот так вот. Возьмите ваши бумаги со стола и идите к капитану Так, Бравилос. ну что ж, тут мне уже говорят, что можете забирать все документы. Все, забираем документики как обычно, так, нам тут дают подсказочки для того, что делать дальше, то есть, помощью Space мы, пробелы мы, значит, сможем забрать их, точнее, прочитать, а потом забрать. Давайте-ка уже отсюда заберем. Такой вот у нас интересный инвентарь, значит, открывается очень просто. У нас, значит, есть моделька в левом углу вот этого меню, которая у нас не 3D-шная, еще не, не удивляйте, потому что для игр того времени это было нормально, вот, на которой мы можем вот так вот, ребят, навешивать наши шмотки, снимать простым, простым очень кликом. Мыши просто снимаем, одеваем Здесь у нас параметры, здесь у нас наши основные классы Здоровье, магия, выносливость И дополнительные вот здесь вот с правой стороны Как видите, здесь их целая куча Вот такой, ребят, простое меню Сюда еще добавится у нас карта И добавится еще одно меню э, магии ну что ж, выходим из этой комнатки Да, эй, чувак к следующему зданию. И поговорите с Хорошего дня тебе, чувак Я выхожу на волю, я сегодня счастлив Наконец-то меня отпустили Итак, наши, ребятки, знаменитая комната В которой мы обычно выносим целиком и полностью все. И я, ребят, не сделаю исключения Я и в этот раз так и сделаю Потому что мне важна каждая копеечка И я сейчас заберу отсюда все. Так, мне тут пытаются объяснить, как обращаться, значит, с оружием С колющим, с режущим, вот так так, вот, ребята, наводя на предмет, мы видим, какие у него, значит, характеристики. Видите, урон разнообразный, указан прочность и так далее. Так, давайте посмотрим дальше, что нам тут предложат. Давайте заберем здесь все. Вот у нас появился наш ножичек. Мы вот так вот его можем просто экипировать, переведя на нашего персонажа. Нажав на F, мы можем его, значит, вытащить. на э, в повторное нажатие прячет наш ножичек. Ура, друзья! И я вооружился. Но у меня э, клинки, они не развиты, поэтому я его в первую же очередь постараюсь продать какому-нибудь барыги и это будет правильное решение, потому что я нихрена не умею им обращаться. Если только вот здесь, ребятки, на показуху, сейчас я вам покажу пару, не, пару значит, лихих таких приемчиков. Вот так вот, это, значит, у нас колющий, вперед-назад, вот так у нас, значит, режущий, и еще один есть рубящий, который просто идет по умолчанию, без каких-либо, вот так вот, да, на-на, ну че, чё кто на меня? Кто на меня? Давай, давай, подходи по одному, это моя тренировочка, такая небольшая в этом скромном зале, чтобы чтобы меня боялись и уважали, черт возьми, вот так это делается, друзья, вот такая у нас, ребят, боевочка, но, согласитесь, выглядит, конечно же, примитивно, но для того времени это было просто суперски шикарно. Так, ну что ж, забираем, значит, все документы, читаем то, что нам дали, да, то есть справка освобождении у нас здесь лежит с собой и несколько шмоток. Так, ну и по традиции надо здесь все вот это забрать. Смотрите, какие красивые ножи, какие-то орелочки здесь у нас лежат. Обалденные просто. Это что у нас тут такое? Сегодня подают нам на обед крабовое, крабовое какое-то желе. Отлично. Вот мы им-то и насытимся, если вдруг у нас закончится наша выносливость. Так, так, так. Тут нам сообщают, дают подсказочки. Вот оно, ребятки, крабовое мясо, которое у нас должно восстанавливать по идее нам выносливость. Но мне пишут, что он у меня никаким образом не действует. Так, давайте тоже хлебушек возьмем Да-да-да, нам все пригодится Сейчас просто, ребят, выносим отсюда все, что есть Тут реально надо все подряд собирать Опа, светильничек Светильники нам освещают наш путь То есть можно ими пользоваться во время исследования, путешествий в темных пещерах и так далее Но я все-таки заберу всю эту утварь кухонную Она мне пригодится Да, ребят, забираем все эти ложки-поварешки Кувшины, графины, всякие зелья Они нам пригодятся еще как так, зелье написано, что могут мне давать какие-то эффекты. Так, тарелочку забираем, бумагу тоже. Да, бумага нам пригодится для того, чтобы потом в процессе и в будущем на ней описать какие-то, какие допустим, сделать из нее магические свитки. Так, значит, с этого стола мы все вынесли. Вот у нас инвентарь пополнился. Вот у нас, ребятки, отмычечка есть. И сейчас я продемонстрирую, как же у нас взламывались замки. Это вам не Skyrim, это, ребятки, Моровинт. я вам покажу, как это было тогда, да. То есть сейчас... Сейчас я вам продемонстрирую. Вот у нас судачок заперт на небольшой замок, да, небольшого уровня. И вот так вот мы, ребятки, производим вскрытие, просто тыкая в него отмычкой. И зависит от шанса, получится или нет. То есть, кстати, я хочу подметить то, что усталость тоже влияет на этот навык. Если мы более уставшие, то у нас хреновее будет получаться открывать подобные вещи. Так, ну что ж, забираем отсюда всю утварь. Я ее сдам первому же барыги, который мне попадется на пути. Это уже факт Всякие книжечки дорогостоящие тоже подберем Всякие тарелочки, всякие светильники, свечки Пустые бутылки Все забираем Это у нас традиционная комната Которая дает нам первый толчок в нашем развитии Здесь, ребят, никто нас не видит Потому мы забираем полностью все В дальнейшем будет гораздо сложнее Лутать такие комнатки Потому что они будут все под охраной Так, забираем, естественно, все из корзинок И все с собой уносим и как всегда, по традиции, у нас тут вот есть такой вот подвальчик. В котором мы на первое время можем, кстати говоря, переночевать. Да, вот у нас кроватка есть, которая позволит нам отсыпаться и восстанавливать наше здоровье. Ребятки, играть буду на хардкорном уровне сложности. И вы увидите, что и такое играть на хардкорном слож... уровне сложности. здоровье само по себе у нас восстанавливаться не будет. Магия на начальных уровнях также само по себе регенерировать нас никогда не будет. А потому мы ее должны будем либо вот в таких вот местах отдыха восстанавливать, либо какими-либо... Э, Какими-нибудь дополнительными способами То есть зельями, восстановления здоровья, магии Выносливости и прочего, друзья Так, ладно, ведра, пожалуй, я оставлю Совсем что не будем И, пожалуй, прихвачу-ка я один факел Мне реально в дороге он пригодится Будет освещать мой путь Ну и второй, наверное, я тоже заберу Так, есть у меня один, сколько он весит у нас Немножечко совсем Вот так, ребятки, у нас это выглядит Вот так вот стоит нам взять с собой Вот так в руку какой-нибудь осветительный предмет И у нас сразу становится вокруг нас светлее В разы Так, ну что ж, выходим тогда отсюда да, хватит уже здесь бродить, ходить, в одном месте сжаться, мяться. Эту комнатку мы обобрали. Еще раз, да, давайте посмотрим все, что у нас есть. Факел я, пожалуй, уберу. Пока что. О, вот так вот мы, ребят, можем ставить взаимодействовать с внешним миром. Просто переведя из инвентаря какую-нибудь штуковину и поставив ее на столь. Да, все-таки, пожалуй, я второй факел тоже прихвачу. Он мне понадобится. Да, я так понимаю, что здесь у таких осветительных приборов есть какой-то ресурс. И они постепенно выгорают, если долго с ними ходить. Так, ну что ж, выходим дальше, ребятки. Нас, нас приветствует уже. Почти что внешний мир открытый. И вот мы попадаем в такой дворик. Здесь тоже есть свои нюансы и секреты. Но прежде сейчас посмотрим, что здесь в этой бочечке лежит. Мне пишет что у нас теперь есть меню карты. Мы этим потом опять обязательно воспользуемся. Так, ну что ж, отсюда я забираю все. Там у нас колечко магическое. Мне говорят, что можно воспользоваться этим магическим колечком. И у меня теперь появляется меню магии, где я могу а, включить а, тот магический эффект, который у меня присутствует. Магические эффекты даются как от шмота, а, так и, допустим, от изученных каких-то навыков и так далее. То есть очень и очень много тут магических эффектов В процессе вы их все увидите Ну, они все практически Есть у нас и в Скайриме да, В которой вы, наверное, все уже наиграли Но здесь есть своеобразные Тоже заклинания, которых в Скайриме и нет То есть вот граверное кольцо нам дает исцеление Вот, которое мы сейчас взяли И мы можем как-то себя подхиливать вот таким вот образом оно действует Мы просто-напросто достаем магию И используем ее Так, светильник забрать, не забрать Да ладно, наверное, оставлю Хрен-то там заберу обязательно Потому что все это пригодится В конце концов сдадим ближайшему торговцу Так, ну что ж Входим мы в такую комнатку, и тут наш последний, так сказать, рубеж перед, от, перед нашим выходом. Документы, пожалуйста. Пожалуйста, документы передаю вам. Да, то есть мне тут говорят, чтобы я предъявил документики. Давайте быстренько ему предъявим их, эти документики, и пойдем уже дальше. Здесь, ребятки, присутствует очень большое количество Всяких реплик между персонажами Поэтому можно это все будет читать Можно во все это будет вникать Лору игры очень богатый, очень насыщенный Каждый персонаж может открыть вам какой-нибудь невероятный секрет От которого вы потом получите что-то для себя очень ценное Поэтому никогда не пренебрегайте Общаться с этими персонажами, с NPC Ну что ж, ребятки, нам отдали, значит, документы для... Нам нужно кое-какому человеку передать Который находится совершенно в другом городе И, друзья, вот оно Мы выходим в открытый мир и теперь мы сами по себе Вот так вот нас приветствует тепло Наш а, остров Моравинт. Вот такие, в таком мы поселении оказались Еще раз скажу, что это поселение называется Сейданин Ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас тут живет Тут у нас и живут интересные, милые люди так, так, так, ребятки, полностью открытый мир, никаких ограничений, куда хотите, туда и идете. Хотите, в ту сторону можете пойти, вон туда, вон, да, исследовать. Хотите еще куда-нибудь. Вот так вот я выгляжу, вот такой вот мой персонаж, женщина. Выбрал я, кстати, это, да, это уже новые модельки, старые модельки были гораздо поущербнее. Здесь уже выглядит как-то более, да, то есть интересным образом модель персонажа. И Вам, это очень меня, даже хорошо. Так, ну что ж, давайте с кем-нибудь по взаимодействию попробуем. Давайте просим этого человечка. Сейчас мы спросим, что, что от тебя надо нам. То есть он нас спрашивает про свое кольцо. Естественно, мы сейчас ему, наверное, отдадим. Но я просто знаю, вот то кольцо, которое мы нашли, это кольцо именно этого человека. И сейчас мы ему его отдадим. Все, ребятки, просто вот там вот синяя полоска. Это у нас репутация между нами и игроком. И такая полоска у нас, ребята, у каждого человека Разное у каждого персонажа, то есть если мы что-то полезное делаем, как вот сейчас я отдам ему кольцо, да, я обычно это делаю, отдаю, чтобы у нас сразу же отношения улучшились не только с этим человеком, но еще и автоматически у другого человека, да, который с ним тоже в дружественных отношениях, улучшаются также к нам отношения, а соответственно это выгодно нам тем, что с нами персонажи будут гораздо выгодные сделки проводить и гораздо интересные всякие реплики открывать так, ну что ж, вот значит я ему отдал кольцо он мне безмерно благодарен и он сразу же становится моим лучшим другом и теперь, если бы он был каким-нибудь продавцом, он бы мне сейчас реально делал максимальные скидки но и в данный момент он будет ко мне относиться даже другие реплики появятся более дружественные так, ну что ж, с ним мы закончили, переходим дальше так, так, так, тут у нас, ребят, еще очень много всяких людей, можно со всеми взаимодействовать, но не все являются ключевыми, как, например, вот этот персонаж. Мы у него просто можем спросить о том, о сем, о пятом, десятом, типа, как прошел день, как твоя работа, как самочувствие, там, чем занимаешься и так далее. То есть, на самом деле, очень много всяких диалогов, и тут, ребятки, реально надо читать. Когда мы, ребят, входим в такой режим диалога, у нас игра ставится на паузу. И мы можем спокойненько общаться, не боясь, что у нас кто-нибудь, где-нибудь откуда-нибудь на нас прилетит какой-нибудь кирпич или какой-нибудь монстр нас забьет. То есть мы можем вот так стоять и общаться, не напрягаясь. То есть это только было, ребят, в третьей части. В последующих частях у нас уже диалоги категорически претерпели изменения. Ну, это и все, сами все прекрасно знаете. Ну что ж, ребят, проходим дальше. То есть нас ждут великие дела. Не будем зацикливаться и все это дело читать. Так, так, так. Ну что ж, посмотрим, что у нас здесь в халупах находится в ваших... Некоторые, ребят, закрыты, а некоторые открыты в некоторых, э, Во всех, э, на самом деле, э, халупах живут люди И каждая комната привязана к конкретному человеку То есть вот в данный момент вот этот дом принадлежит определенному человеку И нам тут даже показывают вверху э, То есть здесь живет вот такая вот женщина, Данмер э, Которая тоже нам может поведать что-нибудь интересного Стоит лишь ее только об этом расспросить Давайте попробуем, поболтаем с ней так, ну все, с ней мы заканчиваем, значит, постелью чужой мы воспользоваться не можем, почитать книжку, а, точнее, вот так дневник, что мне тут сказали, мне сказали, что в хуле состоит корабль, которым можно добраться до острова Салтсхейм, да, друзья, Салтсхейм, остров у нас здесь тоже есть. Вот такой вот у нас журнал. Вот так мы можем отследить здесь наши квесты. И они все записываются в той последовательности, в которой мы, допустим, путешествия расспрашиваем людей. Они здесь привязаны к датам. А то есть каждый раз, проходя игру, они у вас будут в раз наброс просто записываться Я вот чувствую. в этот вот а, журнал. Что вот такой вот у нас потока. домик, да, значит. Он снаружи Дома выглядит да. гораздо меньше, чем внутри. Но это, ребятки, игра 2002 -го года. Поэтому что здесь предъявлять-то, да, то есть снаружи он выглядит иначе, чем внутри. Так, ну что ж, пойдем дальше, значит, у нас здесь много еще халуп, можно в каждую зайти любым способом, то есть если она открыта, можно зайти просто так, если закрыта, естественно, можно зайти с помощью отмычки и взломать ее. Также есть двери, которые у нас заблочены, и с помощью ключа только может, могут определенного открыться. Так, ну что ж, давайте подойдем уже к трактиру нашего знаменитого Арила, да, который является здесь торговцем, и... В общем, какие-то интересные дела здесь мутит, крутит. Так, давайте зайдем уже я к нему, прошу, проведаем нашего совсем, барыгу. И, скорее всего, я ему и продам все свои шмотки. Да, вот он, наш дорогой, уважаемый. Приветствую тебя, многоуважаемый. Да-да-да, я тоже рад тебя видеть. И давай-ка посмотрим, что ты продаешь-то. Что ты можешь мне предложить. В первую очередь этот человек у нас торговец, но также мы можем у него расспросить кое-каких каких-нибудь сплетнях, делах и так далее. Ну что ж, давайте мы все-таки уже перейдем к сути, мы просто возьмем и поторгуем с ним. Таким вот образом мы переходим в режим торговли и он тут нам продемонстрирует продемонстри... все свои шмотки, которые он продает. Вот такое, ребят, простое меню торговли. Мы просто можем сортировать это все и можем продавать все, что у нас лишнее и покупать все, что нам необходимо. Ну, на начальном этапе я предпочитаю сначала подкопить всякий хлам, а после уже от него постепенно понемножечку избавляться. Так, заканчиваем с ним. Поднимаемся на второй этаж этого трактира. И здесь нас приветствуют еще очень интересные люди. Как, например, вот этот вот здоровяк, который сейчас нам поведает интересную тайну и даст нам интересный квест. Он нам сообщает, что здесь... В этом селе есть человек За которым нужно проследить И этим человеком является тот самый эльф С которым мы недавно общались да, Такой коротенький, маленький, такой низенький вот, С которым мы уже наладили отношения А здесь все иначе Этот человек, сейчас, с которым мы общаемся Хочет, чтобы мы проследили за этим типом Этим эльфом И значит, проследили и узнали, где он прячет свои деньги Друзья, это очень классный квест На самом деле И сейчас мы потихоньку его возьмем И будем исполнять в процессе Э, в процессе вы увидите, как будут развиваться события Так, ну и вот, ребятки, это наша карта здесь, да, в правом верхнем углу Здесь в левом нижнем, в правом нижнем углу у нас карта Это, значит, меню с заклинаниями, которые мы можем выбирать Ну и вот такой вот, ребятки, у нас э, меню с, на, с нашим снаряжением, с нашим инвентарем Так, давайте посмотрим еще, какие здесь люди есть Что они нам могут предложить Эй, здорово, Громила, здорово, что ты? Давай посмотрим, что ты можешь предложить-то Похоже, ты чего-то хочешь Ты к вот этот Громило тоже нам может поведать всякого много интересного. И давайте посмотрим, чего же он нас может, кстати, и обучить еще. У него есть возможность обучения. И стоит, ребятки, обучение не совсем дешево. Вот тут указана стоимость. Деньги, на самом деле, большие. И у меня просто нет возможности пока что тратить такие огромные суммы. Поэтому мы с ним также болтаем, узнаем о много, о многом, о многом и проходим дальше. Еще один персонаж. Это, да, давай посмотрим, что ты нам можешь предложить. Да, это тоже у нас новый персонаж, с которым мы также можем пообщаться со всеми практически персонажами, с которыми здесь общаемся. Еще раз повторюсь, связаны какие-нибудь квестные квесты, квесты, друзья. То есть, игра одиночная в первую очередь. И тут у нас самое, что есть разнообразие это выполнять различные квесты, исследовать локации. В общем, и, конечно же, не отходить от нашей главной цели. Хотя можно и отходить. Теперь, ребят, уже по вашему усмотрению Так, ну что ж, с ним мы заканчиваем Он нам тоже поведал много нового, идем дальше Так, переходим, значит, к этому, значит, имперцу Который нас тоже что-то интересное знает Таким образом, ребят, пройдя по всем людям Мы понимаем, что здесь кипит жизнь Здесь у нас все достаточно насыщено, друзья Все классно Конечно же, давайте с ними поболтав Мы выйдем уже наружу И продолжим наше путешествие Все-таки у нас, ребят, путешествие а, в Муравинде В 2019 году Давайте уже посмотрим какой мир нас, нас окружает Так, и еще хотел зайти в одно местечко Это метод перевозки Который здесь присутствует Так, вот тут мы попутно собираем кое-какие грибы Это для нас очень важно Мы из этих грибов потом Также можем варить всякие интересные зелья Зелье варенье, конечно, здесь немножко не такое Как оно уже в Скайриме нам представлено, да? к которым мы уже, наверное, все привыкли. Особенно современные, молодые и не очень молодые люди. Здесь вы, ребят, в процессе увидите, если будете смотреть мое выживание, точнее, мое прохождение. Ну что ж, а вот у нас способ передвижения. Это Силд Страйдеры. Да неужели? Давайте посмотрим только на ваши цены. На самом деле здесь цены очень низкие, браснословные практически. И можно вот так вот взять, сорваться и уехать уже в любой го город прямо сейчас. Но я предпочту прохождение в хардкорном, ребятки, режиме. Я частенько так делаю, а потому мы будем стараться путешествовать именно пешком, особенно первое время. Пока мы, например, пешочком а, не доберемся, как это в Скайриме, не доберемся до какого-нибудь города, Туда мы не поедем. Ну, хотя в Скайриме тоже можно было, было сразу же ехать именно в какой-то незнакомый не город, а, если ты доходишь до извозчика. Вот, ну что ж, а здесь, кстати, возможности телепортируются, просто куда-то уже нет. Так, ну что ж, этот человек у нас тоже интересно что-то знает. Давайте его поспрашиваем и пойдем дальше. Так, ну что ж, а моя вылазка по заданию, по первому. По давайте поднимемся на маяк. А, именно оттуда мне сказали, подсказали следить за нашим значит, типом. Хотя давайте сначала я сейчас прочешу немножко окрестности и покажу вам, как здесь а, лутаться. Вот, ребятки, начинаем лутаться. Я выхожу, почему голый, потому что я знаю местные окрестности, такие, знаешь, небольшие. И знаю, что здесь мне задницу никто не надерет, потому что здесь довольно-таки мирные обитают в округе монстрики, самые слабые. Но, тем не менее, они мне могут нанести немало проблем, но я осторожненько начинаю, я собираю, ребятки, сейчас все, что попадет на моем пути, в частности, это всякие грибы, поганки, всякие непонятные папоротники, вот так, ребятки, красив и чудесен у нас мир в моравинди. да, но это все, ребят, уже по-современному, раньше он таким красочным. Первоначально, когда я в него играл в 2002-2003 не был Сейчас просто тут завезли уже другой графон Подключили шейдеры Водичку подкачали так немножечко нехило, да И у нас все заблистало иными красками И это, ребят, не может не радовать Именно так мне как-то получше даже ностальгируется Ну что ж, давайте выдвигаемся дальше Что там нас ждет дальше? Так, ну, пособирав немножко, я все-таки решил выполнить свою первую миссию. Это мне необходимо сейчас пронаблюдать за одним типком, который тут, а, значит, обманывает людей. Давайте-ка поднимемся уже на этот маяк, на самую верхушку, и попробуем, понаблюдаем за типом. Здравствуйте, а можно я поднимусь туда наверх? Я ненадолго. Что я уже сказал. Я уже сказал, можно я пройду наверх? Все, женщина мне разрешила смотреться маяка понятно наверх Попутно я здесь, значит, лутаю все, что она не видит Это все я забираю И, естественно, ребятки, вот та книжечка нам нужна Которая лежит внизу Это дорогая книжка, насколько я помню И она нас обучает кое-какому навыку Вот что самое интересное То есть, прочитав ее, мы получаем навык Вот так у нас приобретаются некоторые навыки Здесь, в Моровинде Ну, у нас в последующих играх, типа Скайрим и Обливина Тоже таким же образом можно было получить навыки это все, ребят, идет вот отсюда Именно с этой игры и с Мора Винда То есть продолжаем, друзья, далее Ознакомление с нашей Уже не новой игрой а Уже в современном, так сказать, ее видении Так, ну что ж, давайте, ребят, продолжаем Пролутаем здесь все бочечки, прощупаем все И поднимаемся наверх там нас как раз уже, наверное, ждет а, наш персонаж по нашему квесту. Так, пробравшись наверх, значит, мы наблюдаем такую картину. Здесь у нас такой интересный подъем. И вот он, тот самый тип. Он крадется, друзья. Он крадется. Мы его отсюда сверху видим. Вот видите, куда он пошел? Что это ты там задумал, а? Ну-ка, что ты там задумал? Куда ты там идешь? Куд... Что-то ты в какую-то лужу залез. Тебе там не слишком неудобно, ты, чувачок? Тихонечко, да, зашел, что-то там постоял Ага, понятно, где он теперь прячет свои шмотки Понятно, где у него тайник, у этого типка. Давайте спустимся и проверим, друзья. Все, пускай он идет дальше своей дорогой, а мы займемся своим делом. Пойдемте, ребятки, спустимся и срочно это дело все проверим, что он там заныкал в этом самом болоте. Да, у нас темнело, у нас сейчас ночь. А, ночь здесь не, такая, не совсем такая темная, как у нас в современных играх. А, то есть здесь достаточно все хорошо видно даже ночью. И это в каком-то плане даже очень удобно. Не приходится использовать какие-то дополнительные плагины. Для вкручивания яркости. Так, ну что ж, доходим, значит, до вот этого пня. И видим, друзья, здесь его кольцо, здесь его, значит, золото. И даже еще есть одна отмычка. Которая нам процессе пригодится. Все, забираем. И надо, я думаю, донести срочно, значит, Типку, с которым мы подружились недавно в трактире нашего замечательного Арила. Да, попутно соберем всякий хлам. И давайте уже выдвигаемся в наш трактир. Завершим этот квест. Поганки тоже тут пособираем я всякие. Нет, мне пока ничего не нужно. Мне нужно просто с этим типком поболтать. Ну что, здорово, здорово. Да, да, да, да давно не виделись. Сейчас я тебе расскажу, значит, что у нас там было. Я сегодня бродил по маяку. И набрел э, все-таки на этого типа, о котором ты говорил. Он реально прячет свои деньги, которые незаконным путем у вас тут вот выбивает. И теперь я тебе всю правду поясню. Все, ребятки, вот так у нас выполняются квесты. Мы теперь сказали ему, у нас репутация с этим персонажем также повысилась э, до максимума. И теперь он тоже становится нашим другом. Ну что ж, пришло время отдохнуть после тяжелого трудового дня. Поспать-то ведь мне тоже нужно до утра, по крайней мере, пока не рассветет. Так, сколько часов? Вот столько поспим и пойдемте уже на Снова на приключения Хватит уже сидеть, отсиживаться Пора уже исследовать и мир Так, ну что ж, выходим, друзья Выходим опять Теперь я, наверное, немножко прогуляюсь И теперь я, наверное, все-таки... Начну свое путешествие в другой город Потому что со всеми я здесь в Данине поболтал уже Со всеми пообщался Мне здесь рассказали о том, о сём Некоторые квесты я сейчас просто выполнить не могу играя на сложном уровне сложности А потому приду сюда, когда немножко подкачаюсь и Вот мне дали инструкцию Как, значит, дойти до города Балмары Это мой следующий пункт Но пока я буду до него идти Я еще раз повторю, что пойду пешком Я зайду попутно во всякие города, которые там мне попадутся И в них уже буду контактировать с людьми Спрашивать и выполнять какие-то миссии. Ну что ж, ребятки, начинается наше путешествие. Мы покидаем этот, этот, эту деревушку, эту рыбацкую болотную деревушку под названием Сейданин Прощай, родной, нас ждут великие дела. Ну что ж, я думаю, надо бы прогуляться. Куда пойдем, я не знаю. Мне говорили, что как выйдем с моста, надо идти направо. Да, но я, наверное, сначала прогуляюсь налево. Сейчас сначала. Вот так вот я испытаю свои навыки. Раз, раз, ага. Тебе в глаз, слышишь ты? Мы тебя рассекретили, да, то есть сейчас испытаю навыки, вроде все работает, руки-ноги работают, голова на месте, И давайте, друзья, выдвигаемся, наши, нас, ждут, э, нас ждут топи, окружающие эту деревушку, то есть пойдемте проверим, что нам тут можно интересного-то найти». Ну что, вкратце, то есть расскажу, что у нас здесь ничего хорошего. Здесь бродят всякие мерзкие твари, которые нам могут нанести непоправимый ущерб. И моя сейчас основная миссия — найти что-нибудь полезное, что-нибудь хорошее. Желательно не вступая в конфликт, потому что ну что вас меня взять? Я, ребят, голый практически. И вот такое у нас, ребятки, небо полюбуемся. Я, ребят, голый, и мне может навалять всякий-всякий слабый даже противник, поэтому... Надо, надо, надо все-таки начинать с малого Поэтому, друзья, давайте ищем себе всякие штучки Да, то есть я все продолжаю собирать и фармить То есть всякие разные предметы, которые попадаются на моем пути И мне это просто необходимо Так, так, так, ну что ж, давайте сейчас я, ребятки, здесь пофармлю немножечко И дойдем до какой-нибудь точки, где я и продолжу рассказывать И вот оно, ребят, первое интересное место Сейчас здесь должна быть небольшая сцена Вот, вы слышите эти звуки? Это у нас горе-волшебник, который использовал э, свитки очень мощные э, от своего же, так сказать, труда и пострадал, да, то есть э, слишком уж он был этим заморочен. Я не знаю, это реально волшебник, который эти свитки произвел или где-нибудь, может быть, он их купил решил попробовать. Ребята, об этом история умалчивает, но мне кажется, можно про него найти, кому интересно. Вот, этот персонаж э, нам сейчас даст нас, наш первый шмот, и я не зря пошел сразу в эту сторону, но ну, потому что я уже более-менее про это знал. Так, ну что ж, у него такая здесь книжечка есть, да, которая э, мы можем которую просто почитать, да, и тут, кстати... У нас и рассказывается, что у нас этот человек сам, по-моему, их делал, да, эти свитки, и сам же их тестировал, но, к сожалению, его тесты закончились неудачей, как мы сейчас с вами, ребята, выяснили, и он просто-напросто разбился. Я же тестировать эти свитки не стану, потому что я также разобьюсь в большинстве случаев, а... Так как я разобьюсь неизбежно, я лучше предпочту их продать кому-нибудь и все, то есть, и не заморачиваться. То есть, вот так вот мы можем здесь, ребятки, книжечки все читать. Каждая книжечка у нас описывает какую-то конкретную, интересную, увлекательную историю. Есть коротенькие, есть длинные, и в них все рассказывается о... В здешних краях, в здешнем мире И вообще интересных иногда местах Иногда можно даже квесты какие-то из книжек Прочитав книжки получить Ну что ж, чувачок, не повезло тебе, да, с твоими испытаниями Вот у него есть такой здесь, значит, колечко Забираем его, естественно, забираем его одежду но самое интересное то, что у него есть а, зачарованный меч, который нам пригодится. Так, да, то есть а, вот такой у него, значит, меч. А, и с помощью него мы теперь будем первые фраги наши, так, так сказать, делать, да. Он нам поможет в нашем путешествии. Ну что ж, давайте-ка сейчас мы, я так понимаю, попрактикуемся. Найдем нашего первого врага. Где же наш, наш первый враг? Вот так вот, ребятки, мы стильно выглядим. Вот такой вот у нас прикидончик. Вот такие все мы из себя красивые, такие вычурные прям такие да, вот такая у нас, значит, крутая шапка Мы прям похожи на волшебника Ну а от тебя, чувачок, мы, пожалуй, здесь оставим Ну что я еще сделаю, раз уж ты такой? Давайте еще раз сохранимся Сохранение, ребятки, у нас здесь такие, то что игра автоматически сохраняется очень редко Потому приходится все делать вручную Так, вот тут у нас быстрое меню есть, мы можем настроить быстрый доступ на какие-то предметы, да, на однёрочку поставлю. Значит, я вот наш меч. А на, на шестерочку, семерочку, восьмерочку у меня уже тоже стоят интересные всякие штуки, типа восстановление здоровья. Ну что ж, давайте-ка на комнате испытаем уже. Так, где враги? Вот у нас первый наш враг. Это банальный какой-то непонятный червяк, или как его назвать можно, да, то есть, но, тем не менее, даже он нам может немножко навалять. Вот, он уже начинает атаковать, и, как видите, даже такая мелюзга нам сносит нехило так КП, да. Смотрите, с одного удара, сколько он мне нанес, но ничего, я сейчас все-таки посмелее немножко и ему как следует накостыряю. Да, так как я играю классом, который немножко с магическими способностями, я, пожалуй, призову, призову на помощь себе духа. Который мне в чем-то, может быть, даже и поможет Этот типок, он у нас излучает тоже определенную магию Вот этот мелкий И да, то есть тут у многих существ таких и имеется магия То есть он нам наносит помимо простого урона И еще имеет шанс нас парализовать, друзья Что очень неприятно А когда они парализуют, они начинают опять дамажить тебя вот такой вот у нас не незамысловый типокс. Даже, смотрите, мой дух с ним не может справиться. но потому что это дух вообще низкого, низкого уровня, и он не справляется. Так, ну что ж, давай попробуем его сами сейчас попробуем, зарежем. А, да, интересная, ребят, боевочка, так как у нас здесь все на шансах практически попадания. У нас это низкая рим, и вот так вот, да, мне, ребят, повезло. И с одного удара я его замашотил, потому что у него мало ХП. И просто у меня меч еще и зачарован, и, оказывается непростой, друзья. Поэтому пока мы с этим мечом будем ходить, и длинные клинки... У меня более-менее развиты по максимуму, ну, точнее, больше, чем все остальное холодное и не очень оружие. Да, ребят, боевочка здесь основана на шансе, то есть, какой процент э, изучения у нас стоит, да, нашего навыка, примерно с таким процентом мы и будем попадать на цели, при учете того, что у нас выносливость будет, ребятки, на максимум. Если она вот сейчас, как у меня, да, вы, как видите, практически на нуле, да, это я сейчас немножко восстановил здоровье у нас Попадать, процент попадания будет, ребят, гораздо, гораздо ниже Поэтому это надо тоже учитывать, ребят Своеобразная боевочка, да, к которой, ну, привыкать на самом деле недолго Но ее нужно просто понимать Так, ну что ж, давайте еще залутаем все подряд И, наверное, вернемся сейчас в наш сейдонин Я это все дело просто-напросто складирую кое в какое место Пойдемте А по пути нам по попался еще один враг это вот такой вот склизкий противный червяк между прочим из которого потом вырастают нехилые такие знаете воины нехилые не не воины даже а я не знаю как назвать существа да то есть это вот самая начальная стадия это тоже как знаете в фильме Чужой есть значит самый мелкий Противный паразит, который ко всем цепляется Есть потом вторая стадия э, Взросления И есть третья, ну и так далее То есть не будем углубляться Здесь примерно так же, из этого червяка потом вырастает э, Несколько разновидностей Он может вырасти в большого червяка воина Или допустим червяка Который откладывает яйца Ну я вам процесс, ребят, покажу Если, конечно же, вас заинтересует Дальнейший э, процесс прохождения данной игры Ну что ж, ребят, в эфире не Skyrim Это у нас, ребятки, моровин и мы продолжаем, да, все, ребятки, давайте выходим обратно, нам нужно засейвить все, что мы здесь награбили Так, значит, мы решили обратно до один. и я, наверное, сейчас, вот так вот мы стали выглядеть Я, наверное, с... я тут немножко прикупил уже у местного торговца самую-самую простую броню Из кожи, из самой такой, знаете, самой простой У меня легкая броня развитая, так как я предпочел мага и с легкой броней, поэтому мы будем Пока носить легкую броню, она нам дает больше всего защиты Вот так вот, ребятки, я выгляжу В этой мантии, с, вот с такими Уже наплечниками Шмот мне достался практически в каких-то 30 или 40 монет Совсем дешево, я бы сказал, да Ну что ж, давайте теперь пройдем И посмотрим, что тут Наши ребятки делают, ну что Добро-добро, я рад тебя видеть снова Здорово, Бугай Че-че? Ты чё тут прохохотал такой, а? Такой интересный, а сюда блестит. Вот он нас может обучить, но я у него, ребята, обучаться не буду. Слишком у него уж большие цены. Так, ну и все, ребят, давайте, значит, пройдем И я все-таки засевлю свой лут Потому что я мало веса могу переносить У меня класс не боевой Не основанный насилие, а в основном на интеллекте Поэтому я все сюда Сгружу, иначе просто-напросто В моих дальнейших путешествиях Взять с собой, ребятки, ничего не смогу Здесь переносимый вес так же важен Как и в других играх э, данной серии Ну что ж, давайте сейчас выложим все, что не нужно И оставим все самое необходимое сюда Да, я хочу сказать, что здесь у нас у нас все сохраняется. И туда, куда я сейчас все выложу, останется даже тогда, когда мы придем сюда. Через дней 30 там, например. Ну что ж, ребятки, продолжаем путешествие. У нас опять ночное время. И я, наверное, буду потихоньку выдвигаться. Именно в ночное время. Почему бы и нет? Вот так вот я выгляжу. Вот в таком вот уже в кожаном, в первоначальном обмундировании. Теперь уже, теперь уже более серьезно можно так сказать, представляю опасность для окружающего мира. Но это, ребятки... Чистое себе я лещу сейчас И потому что надо качаться еще гораздо больше Искать более крутой шмот Ну и потихонечку давайте, ребятки Продолжаем наше путешествие Во! Проходя мимо, я нашел здесь небольшую шахту, которая, кстати говоря, местным довольно таки знакома, и там живут нехорошие люди в этой шахте. То есть там живут бандиты, которые занимаются своей непонятной деятельностью. Надо их срочно оттуда искоренить, друзья. Давайте я сейчас попробую зайти и посмотрю, что я смогу сделать. Так, вот у нас бандюган. Давайте вызовем нашего верного духа и сейчас мы ему наваляем. Помимо этого, я, наверное, еще на себя навешу какое-нибудь э, заклинание, которое увеличит защиту. Иначе мне придется тяжко так так так думаю надо сейчас уже это сделать иначе мне придет хана так давай дух отвлекай а я сейчас на себя навешу какой-нибудь щиток пока по мне не не, это, не долбанули так выбираем заклинание выбираем щит это моя, моя это так сказать моя способность моего класса моего персонажа вот такой щиток мы на себя навешиваем который по идее должен сдерживать удары но, как я понимаю. Так, мы не попадаем по персонажу. А он нам очень жестко, я смотрю, всекает. Так, ну да, я смотрю, мы пару раз попали по нему. Мой дух тоже по нему попадает. Но, ребятки, это очень мощно. И мы всего лишь на первом уровне, и нам приходится тягостно. Нет, ну нафиг, я пойду лучше дальше. Как-нибудь в другой раз сюда зайду. Нет, друзья, я пока еще не тяну и меня жестко просто здесь будут вносить. А не всегда я смогу кастовать свой щит, который у меня всего лишь раз в день. Так, ну что ж, давайте Немножечко, мы здесь сейчас подкрепимся и пойдем дальше, ребят. Я начал путешествие в город Балмару, а, соответственно, по пути буду стараться заходить во все, во все всякие интересные места. То есть, на пути у нас будет очень много мелких деревень. Балмара это у нас, так сказать, можно сказать, практически как столица, да, в данном регионе, на данном острове, но... Мы все-таки пройдем, попробуем по всем городам, а пока идем туда. То есть, конечно же, можно было туда просто-напросто телепортироваться, точнее, с помощью какого-нибудь сил Страйдера того же. Это я, так, я, я напомню, что это у нас способ передвижения, да, у нас быстрый. Но я предпочту вот такой вот, ребятки, способ, пешочком, чтобы вы посмотрели воочию, какие здесь существуют у нас локации, какие существуют монстры. Если я просто так проеду, вы, ребят, толком и не посмотрите. Примерно в таком же режиме у меня будет проходить... Вся, все, весь мой обзор, все мои прохождения По данной игре Поэтому, ребят, кому интересно, ставьте, пожалуйста, лайками Поддерживайте меня лайками Оставляйте комментарии И основании этого я буду делать выводы дальше Играть мне в нее или нет Игрушка очень интересная, игрушка прикольная Играть готов с большим интересом э, Сколь угодно времени, но лишь бы была, ребятки, мотивация Именно от вас Не подкачайте, а я не подведу вас Ну что ж, продолжаем, и наш новый противник Это крыса Крыса они здесь тоже агрессивные очень, да, и поэтому лучше, э, лучше, конечно же, э, сразу же их мочить, как только вы их привидите. Вот нас крыса, значит, персонаж, и мы пытаемся вот так она нас добажит. их вообще хранила, а, какая держка крыса, да, одного удара ей уже недостаточно, это более грозный соперник, чем нам попадались до этого, да, там всякие червячки были. Тут уже нам нужно несколько ударов Как видите, сейчас я попадаю гораздо чаще Это все из-за того, что моя выносливость сейчас практически на максимуме Так, ну что ж, золотав ее, мы не видим в ней ничего нового Продолжаем, ребят, наше путешествие У нас на пути, я смотрю, на горизонте уже маячит небольшая деревенька В которой, ребятки, мы, наверное, тоже остановимся И постараемся выяснить, что же у нас там интересно Вот, вот такие, ребятки, нас сопровождают указатели Которые указывают, куда нам нужно идти И что нас ждет впереди, какие города и так далее ну что ж, ребятки, вот мы входим в, новые, в новую локацию, вот такие у нас тут грибные деревья растут, мы уже вышли и поднялись в горы, как вы, наверное, уже поняли из нашего болота, да, то есть и сейчас вот нам тут э, дают указание, что к востоку от Сейданина дорога сворачивает на северо-восток через горы, и пересекается с другой дорогой, ведущей через север-запад, север поверните налево, на север-запад, продлите мир деревни, Пелагиад, справа от дороги, вот, кстати, Пелагиад, деревня, это и будет наш следующий пункт, вот она, на горизонте уже виднеется, и мы, ребятки, обязательно в нее зайдем, и обязательно посмотрим, как там местные живут, ну что ж, продолжаем наше путешествие, что тут у нас по пути, так, так, так, давайте-ка со стилем пройдемся здесь. Что это мы как эти? Вот, ребятки, смотрите, какая охрененная здесь атмосфера. Вот эти грибные деревья просто обалденные. Они остались в моей голове еще из тех далеких 2000, 2000 х годов. Как сейчас прям помню, запомнились и никак не выходит из головы. Так, тут нас попутно э, всякие различные места встречают, типа... А, кстати, да, хочу обратить ваше внимание, что появились новые растения. Если мы там на болоте собирали только грибы до да поганки, здесь у нас уже совершенно новая, значит, флора, где мы можем наблюдать совершенно иные растения. Так, тут что за озеро такое интересное? Давайте-ка поплаваем немножко, что-то давно я не плавал. Посмотрим, что у нас здесь. Обычно в таких местах у нас какие-нибудь плюшки прячутся. Но я, если честно, не помню, что здесь можно найти. Такое ощущение, как будто здесь какой-то должен быть квест. И как будто здесь надо бы поискать что-то на дне этого озера. Но я, похоже, ошибаюсь. И здесь ничегошеньки-то и нет. Вот там я просто видел на каком-то берегу. Я, я, ребят, сейчас просто шарю здесь в надежде на то, что я здесь что-нибудь найду. Потому что озеро небольшое. И здесь, по-моему, подобный квест был. Поищи, сходи, кольцо какое-нибудь завалившееся в воду. Так, это что у нас за монстрик? И главное, чтобы он был ко мне не враждебный, иначе он, я думаю, вынесется одного удара. Кстати, вот эти, ребятки, монстры, они называются Гуарами, они здесь бывают как агрессивные, так и мирные. Вот этот, по-моему, мирный, и он нам ничего не сделает. Ну что ж, ладненько, пронесло. Ну что, а мы продвигаемся дальше, ребятки, и подходим к деревне под названием Пелагиат, которая будет, ребятки, у нас в следующем нашем обзоре. А потому... Поддержите, друзья, лайками, комментариями, чтобы я непременно сделал продолжение своего прохождения данной замечательной и эпической, я бы сказал, RPG игры под названием The Elder Scrolls 3 Morrowind. Давайте, ребят, хотя бы наберем 100 лайков и по возможности сколько получится комментариев, чтобы я начал, ребят, дальнейшее прохождение данной игры. То есть с вас, ребят, 100 лайков, с меня дальнейшее прохождение. Что может быть проще для такой эпичной игры?